Здравствуйте! Мое дело-бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Налоговые каникулы для мобилизованных. Еще гарантии для предпринимателей и МСП. Военное положение и бизнес. Время собирать дивиденды. Налоговый прогноз. Налоговые каникулы для мобилизованных. С 22 октября для мобилизованных граждан, в том числе предпринимателей и организаций, где мобилизован единственный учредитель, руководитель, предусмотрено право на налоговые каникулы. Их действие распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября. Все сроки расчетов с бюджетом и представления отчетности в рамках каникул переносятся автоматически и распространяются на период прохождения военной службы и несколько месяцев после окончания мобилизации или увольнения со службы. Однако, поскольку речь идет о продлении, то вести расчеты с бюджетом и отчитываться можно и в общеустановленные сроки, без применения права на отсрочку, например, через доверенное лицо. Еще гарантии для предпринимателей и МСП. Опубликованы законы, о которых мы ранее сообщали, как о проектах, расширяющие права и гарантии для мобилизованных граждан. Теперь, на время участия в спецоперации, предприниматели, а также учредители, участники и руководители организаций могут передавать управление бизнесом доверенным лицам. Кредитные каникулы распространены на общество с ограниченной ответственностью, субъекты МСП, чьи единственные учредители, руководители мобилизованы. Также скорректированы условия применения кредитных каникул, установленные ранее в отношении граждан, в том числе предпринимателей, участников спецоперации. Военное положение и бизнес. Многих волнует вопрос, могут ли недавно введенные военное положение и разные уровни реагирования в регионах повлиять на работу бизнеса? Исходя из того, что вот таких мер может приводить к определенным ограничениям, ответ однозначный – да. Однако для бизнеса сейчас эти меры носят опосредованный характер. Задержки сроков поставок из-за дополнительных транспортных досмотровых мероприятий на территории России можно отнести к форс-мажору. Время собирать дивиденды? В начале октября закончился мораторий на банкротство, который ограничивал в том числе выплату дивидендов у здоровых компаний. С его окончанием снова актуальными стали вопросы налогообложения при распределении прибыли между участниками или акционерами организации. Поэтому не лишним будет вспомнить, что нулевая ставка налога на прибыль по дивидендам, которые получает российская организация, зависит от размера вклада в уставной капитал или размера доли и срока владения им. Налоговый прогноз. Всем IT-компаниям, аккредитованным в старом порядке, необходимо направить в Налоговую инспекцию согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. Сделать это нужно до 31 октября. Уведомление по имущественным налогам за прошлый год 2021 мобилизованным гражданам будет направлено после получения Налоговой инспекции информации об увольнении этого гражданина с военной службы. На портале Госуслуг в личном кабинете юрлица появилась возможность оплаты услуг корпоративной карты, привязанной к расчетному счету организации. Оплачивать таким образом можно, например, госпошлину, штрафы, судебные и налоговые задолженности организации, вносить предоплату по тем услугам, где это необходимо. В следующем году достоверность сведений в выписке ЕГРН можно будет проверить с помощью QR-кода. Заинтересованное лицо, отсканировав QR-код, получит через официальный сайт Росреестра подтверждение представленных сведений либо их опровержение, если выписка была фальсифицирована. А мы напоминаем, что с помощью моего Дело вы можете бесплатно смотреть выпуски новостей и вебинары, повышать квалификацию по программе ИПБР. Подпишитесь на уведомления об учебных мероприятиях на сайте, присоединяйтесь к нам в соцсетях и будьте в курсе. Желаем удачного дня!